Денис, Денис! А лучше ее одевать задом наперед, тогда вообще классно! Давай посмотрим! Северный флот, пацан! Но... Мерзавцы, мерзавцы! Мерза... А? Мерзавец номер два! Мерзавец! Ну какая разница, можно даже так совсем... Нет, без Главное, что... Наступного пауза! Стрелка! надо надо Ты А я где-нибудь пристроюсь. Это...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 Да его как, не так что <смех> да открывай уже! Да я уже открыла, они все. Я не понял что, не так держал. <смех> да не, все так было. Как бы Мы... Аккумулятор кончается, и она тут будет Внимание! Где? Тихо, тихо, тихо! Хорош, шо. я ничего умного и красивого говорить не буду. Дело, дело здесь как раз не в тосте, а в тех людях, про которых да. я буду говорить. Вы знаете, знаете нашу замечательную юнгу, вы знаете, которая постояла а, там да. тот в секс-шопах, то вообще неизвестно где бывает. Но не всем известно, зрителям. У кого живет, да, неизвестно у кого живет, понимаете, то по три года, то по четыре. Я ну, говорю, у, у всех у разных у трех Ржевских. дело суть не в этом. Дело в том, что как на нее вообще реагируют зрители и как реагируем мы на нее, то есть, ну, я не знаю. Вообще есть душа, наверное, компании у нас. Я думаю, что Юля относится вот к частичке, к этому другу. Вчера у Юли, позавчера, позавчера. был день рождения. Юля у нас три лет, огненный знак. Это раз. Я не знаю, то есть можно ли смешивать памятник? Не, вот просто, не просто... у Куставо Антона скоро тоже день рождения. Антон, а у меня во вторник. Подожди, ну во вторник. У меня тоже еще во вторник. Еще я да. хотела сказать... Потом. У нас еще именинница Воздух. будет послезавтра. Это Наташа Да, это, да, Наташа Наташа это тоже огненный знак, которая ветер ветер и тучи-тучи. Я думаю, что это чудный огиб у нас женщины. Я думаю, что за них надо просто выпить стуя. Да и вообще за прошлый за... Я знаю, предварительно все Я за вами а за да. Юля на день рождения, есть, за за вы... она... да, Наташу вы... Девочки, Нет. будьте, пожалуйста, счастливы, Пускай вас все случится В первую очередь, будьте благоразумными не надо быть благоразумными, а я, хочу я хочу вас радовать. умоляю Ну за все, будьте счастливы, пожалуйста Нам все равно, хоть боимся мы, волка и сову Дела есть у нас, самые жуткий час Мы волшебную косим-прикрову Раздавай! Раздавай! за тех одиноких, Каниушину косил я, Каниушину косил я, Каниушину. Таран продал. Поградал, надевшина, надевшина. Велик ужал и так далее. Уши развести. Уши по-хорошему. Хлопайте в ладоши вы. Пам пам пам пам Уши развести по-хорошему хлопайте ладонь Это искать, хочу я друга. Но пока одна лишь ругань. Слышу всю всю всю всюду за, всюду. Всюду. за собой. Да -да -да -да -да. А зачем я голубой? Что еще лежать я надо? Рук надежный рядом, если земли ты, ты любим, быть неплохо голубым да. а Песня нарекает вот плыть это. по морю голубому, Помогать меде любому видеть солнце. Да, В этом счастье да, моряка. ура! Но это был соло и бас. И, и конечно Ионика. Да, да, руководитель да, да, был учителем пения. Он умел да, играть да, на баяне. Да, а да, солистка да, да что училось, нога плачем. Я сейчас буду говорить. Он. Антон, помнишь? Леша, тут. На, нашу детскую сказочку. Стоим в 9 утра, стоим около этого дворца пионеров. Подходит какая-то девушка, это как раз когда Бумбатовский <с фестиваль. У нас похмелье, У нас а у нее вообще какой-то, видимо, жуткое подходит. Что чужовники мерзните? А потом подходит другой чувачок, ее же. А, вида, Раску... И она ему говорит: Раскольников, иди убей бабушку. Леша, круто! Сейчас, сейчас, сейчас, А я предупреждаю вот эту группу когда вы придете на следующее семестр, то у вас будет инстинкт раскольникова по отношению к вашему преподавателю. Какому? А у нас много Труды приносят не долги, отдохновения не приносят. Долги построились в полки, приказа ждут и крови просят. Я к ним спокойно выхожу и руки кверху поднимаю. Я их прекрасно понимаю, но выхода не нахожу. Я говорю им, до утра, ну что вам стоит, подождите. А утром я скажу, Пока. простите, я вас обманывал вчера. Вот так всегда. На самом деле. Мне <гас> нравится у Визбена. Вставайте граф, знаешь, да? Вставайте а граф у Визбена. Друзья как уже скажут. Почему? Извините, южную, Поезда на 12 и потом Ну, на Подожди, на в Южной. Тебе в Южной. Подожди, какой тебе южный? Я в Южном живу. бьется мелкий недельный снег. И сама не стала новой. Ко мне приходил человек. человек. Я спросила, чего ты хочешь. Он сказал, быть с тобой было, в аду. Да. Я смеялась. Ах, напророчишь нам обоим, пожалуй, беду. на руку сухую, он слегка потрогал цветы. Расскажи, Скажи, как тебя целуют, расскажи, как, как целуешь ты. И глаза, глядевшие тускло, не сводил с моего кольца. Ни один не двинулся мускул, просветленно злого лица. Да, я знаю, его отрада напряженные и страстно знать что ему ничего не надо, потому что мне не ему отказать. Творение Гость <свес> ⁇ <свес>